Вкусная рыба, которую достаточно легко готовить, самая большая трудность это почистить ее. Если вы любите рыбных блюд, эту рыбу стоит приготовить, чтобы насладиться ее сладковатым и нежным мясом. Отличный способ приготовить эту вкусную рыбу запечь ее в духовке, в фольге рыба больше варится, чем запекается. А вот на овощной подушке запечь самое то Дорода в духовке это блюдо испортить практически невозможно, готовится оно легко и просто. Самый тяжелый процесс, это чистка рыбы. Из этого рецепта вы узнаете, как приготовить Дороду в духовке на подушке из картофеля и лука. Надеюсь, это блюдо вам понравится. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Очистим лук и картофель. Нарежем картофель на тонкие ломтики, толщиной не больше 1 см а лук нарежем тонкими полукольцами. Слегка смажем форму маслом, веоложим лук и картофель, отправим в разогретую до 200 градусов духовку минут на 10-15. Очистим рыбу от чешуи внутренности, удалим хребет и жабры. Растираем в ступке чеснок и зелень петрушки солью. Добавим паприку и ложку оливкового масла, хорошо растираем ваших лайков и комментариев. Смазываем рыбу получившейся смесью. Сделаем в тушке рыбки несколько разрезов, вставим в них тонкие ломтики лимона, выкладываем рыбу на картофель в форму, смажем маслом и отправим в духовку минут на 30-40. И вот вкусная рыба готова, приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Дородо 600-800 грамм. Картофель. 2-3 штуки, Лук репчатый. 1 штука, Чеснок. 1 зубчик. Зелень петрушки. 2-3 штук. Веточки. Паприка молотая. 1 чайная ложка. Соль. 0,5 чайных ложки. Оливковое масло полтора столовые ложки, лимон, 2 три ломтиков, количество порций, 1 два Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. До свидания, друзья.